Добрый день, дорогие телезрители! С вами ваш любимый психолог Виталий Миллер на ближайшие полчаса. Можете задавать свои вопросы, написав мне в ВКонтакте, в Фейсбуке, найдя группу «Центр Красноярск». Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну а если вы хотите посмотреть нашу программу в удобное для вас время, то скачивайте себе на смартфон программу «Пирс ТВ» и смотрите в удобное для себя время. Ну что ж, а за 9 месяцев нашей программы у нас накопилось много вопросов, на которые мы не успели дать ответы в рамках текущих программ, поэтому мы решили, что стоит посвятить одну программу, но, ну, возможно, даже не одну, да, тем вопросам, которые не вошли в запись, для, ну, отвечая на вас. А потому что некоторые беспокоятся, спрашивают, где ответы на их вопросы. Ну, наконец-то мы сделали ответы для всех. И я думаю, что этот формат будет полезен. И иногда, если ваши вопросы будут попадать не в тематику наших программ, мы будем тоже собирать и делать такие вот отдельные программы по вопросам телезрителей. Ну и что ж, начнем. Сегодня программа проекта звучит про ответы на вопросы телезрителей. Олег спрашивает. Отец много лет назад ушел из семьи. Я видел его два раза в детстве. Стоит ли его искать и налаживать отношения? Смотрите, Олег, если вы в своих мыслях касаетесь этого вопроса, то, наверное, тема вам не дает покоя. Какое-то переживание у вас существует. Если вы эту тему не закроете, то этот червячок, который вроде бы сейчас грызет не сильно, через какое-то время начнет крысть вас все больше, больше и больше. Ну это как это, карандаш на вытянуть, руки сначала не сока не вешает, да? через полчаса она будет вешать полтонны, ну в смысле рука будет вставать, также же и ваше самоизгрызание. Поэтому я думаю, надо последовать зову вашего сердца, начать возможно искать своего отца, ну, надо понять в реальности, что вы хотите ему сказать. И, кстати, не обязательно, его, возможно, его, ну, для этого искать. Возможно, это пообщаться с образом вашего отца. То есть, не обязательно живой контакт. Если вы вот, прямо вот, не терпешь, хотите что-то ему сообщить, то, конечно, можно это организовать не обязательно в присутствии отца. Чтобы разрядить вашу эмоциональную заряженность этим вопросом. Ну, я думаю, что да, вроде бы как в любом случае, если вы повзрослели, ну, в смысле, вам не 18, 20 лет, да, а вы все-таки уже состоявшийся человек, там, допустим, 30, то я думаю, встреча с отцом, он, конечно, будет для вас полезная. Поэтому, Олег, рекомендую, все-таки, да, это, ну, поработать вопрос сначала в себе, но тоже, не дай бог, вам делиться с ним своим гневом и обидами, да, а все-таки вот прожитой жизнью, я думаю, пообщаться можно, да, стоит. Ну и следующий вопрос. Анатолий пишет. Виталий, верите ли вы в любовь на расстоянии и по переписке? Анатолий, в любовь на расстоянии я верю. Но если в этом месте был живой контакт. Конечно же, если вы просто общаетесь с человеком просто по переписке и ни разу ни с ним вживую не встречались, только онлайн, то я думаю, что... Нет, это не любовь, это ваша зависимость от тех ваших внутренних переживаний, которые вы наделяете, наделяете текст вам, пришедший по почте. Возможно, это ваша фантазия по той фотографии, какую вы видите по почте. Но в любом случае, все, что, с чем вы касаетесь, это суррогат вашего мышления. Никакого, конечно, любви как таковой, да, нету здесь. Это вот зависимость от коммуникации. И, скорее всего, это некая форма принятия себя. То есть вы принимаете себя посредством другого человека. Ну и все. Любовь, любовью в таком случае назвать это очень сложно. Так что, Анатолий, в любовь, если есть контакт, и вы какой-то промежуток времени, остается ну, там, командировка какая-то, еще что на расстоянии, то да, она сохраняется, и переписки вы как раз можете делиться своими впечатлениями. Если же телесного контакта не существовало, то нет, это... Ну, конечно, его можно назвать платонической любовью, но это все-таки, повторюсь, это суррогат вашего мышления. Следующий вопрос. Сергей спрашивает, манипуляция – это всего всегда сознательно? По каким признакам можно распознать манипулятора? Угу. А, смотрите, надо понять, что само, само, ну, само слово «манипуляция» никакого негативного Контекста в себе не несет. Ну, например, речь, манипулирую стаканом, да? я манипулирую стаканом, я манипулирую листом. Слово такая манипуляция ⁇ это же ну, некое воздействие на управляемый вами объект. Вы субъект действия, он там, объект действия. Если мама не будет манипулировать ребенком, то и человек это из него не получится. Да? То есть она, же, когда его на горшок то отправляет. Но она тоже им манипулирует, да? когда она его бывает учится одеваться, есть да, ложкой, а не как ему удобно, руками. А, то есть школа, да, все это вот освоение культурных навыков, это все манипуляция чистой воды. Поэтому, как бы, как сказать-то, иногда она, ну, я хочу первое сказать, что не надо относиться к слову манипуляции негативно, надо к этому относиться позитивно, тогда вы сможете разбирать, что есть и что. А если вы боитесь манипуляции как огня, то вы с ней не встречаетесь. А если вы с ней не встречаетесь, то вы с ней как раз и не управляете ею. А, может ли она быть бессознательна? А, да, конечно, может. человек абсолютно может не осознавать, что он каким-то особым способом, он просто может владеть способом, случайно и, и просмотревшего его где-то, или через родительский навык переданный, да, управлять, влиять на вас, давить. но при этом может абсолютно не осознавать, да, что он причиняет какой-то вред или... Там, отстаивать свои интересы, невзирая на ваши. он вот как раз манипуляция может быть скрытой, открытой, искренней, неискренней. То есть, если вот манипулятор за действиями, которые совершает над вами, видит какую-то пользу, ну, например, учитель, да, или педагог, или воспитатель, то, конечно же, эта манипуляция полезная, важная и нужная. А если манипулятор вследствие вашего ну, своего действия над вами видит только корысть, ну то есть собственную скрытую от вас выгоду, собственную его выгоду, да, скрытую от вас, то, конечно, эта манипуляция закрыта, и она как раз вот пытается, ну, так сказать, воспользоваться вашим невидением да, чего-то. Это манипуляция, конечно, вот, как сказать. Ту, которую нужно избегать, да, которая на, на вас наводит всякую, всякие состояния неприятные. Ну, теперь как? Признаки пока каким? Ну, первое, если у вас э, дыхание начинает останавливаться, вы начинаете немного замирать тогда, ну, прямо вот так И ну, многие, кстати, не, об, не обнаруживают остановку дыхания. Я думаю, что покраснение кожи вашей вы тоже не, не обнаружите. А вот дискомфорт на уровне живота, ну, точнее, вот, пищевода, да, солнечного сплетения, вы скорее всего обнаружите. Если у вас там появилось такое дискомфортное ощущение, то это тело вам подсказывает, что вами манипулируют и что необходимо предпринять какие-то действия. это вот на уровне чувствительности. Если же вы, например, Ощущаете, что вам не хватает времени Не, не всегда вас ограничивают временем очевидно ну, А срок равно создается впечатление да, Какое-то осувитое, надо что-то быстрее, быстрее, быстрее То тоже то фактор манипуляции вами Что вас вводит в дискомфортное состояние Чтобы вы приняли максимально невыгодное для себя решение Максимально быстро Как только вы обнаружили дискомфорт или нехватку времени Попробуйте посчитать до трех для себя, да, ну в смысле буквально остановиться, не более того. Возможно, да, чтобы успокоиться, назвать несколько предметов, которые окружают вас, это тоже позволит вам успокоиться и сказать манипулятору, слушай, а вот ты сейчас вот такие вещи делаешь, а у меня вот эти проявления существуют, у меня складывается впечатление, что ты мной манипулируешь. И вот это вот будет интересный ну, ход вашей антиманипуляционной действия. Ну, и еще манипулятор обычно, когда вы спрашиваете, никогда не говорит что, ясно, что он хочет как результат. Или ваш результат всегда такой размытый. Если у вас нет ясности вы того, что вы получаете или чего лишаетесь в каких-то действиях, то вы, конечно, никогда не, ну, не, не получите из этого выгоду. Если только вот ясность проявляется, не манипулирует. Если неясность, вами не манипулируют. Ну, еще один вопрос. В моей жизни отец был плохим примером, как перестать на этом зацикливаться и сосредоточиться на его хорошем качествах. Ну что ж, а ответ на этот вопрос мы, конечно, услышим после минутки рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам телевизора. Ну и мы отвечаем на вопрос, если вот отец был несовершенным таким примером, да, как предстоит сосредотачиваться на его плохих качествах и сосредоточиться на, на хороших. Но ну, прежде всего, понимаете, примеры всего лишь некий образец. Вы сами, Ирина, должны быть для себя образцом. Ну, сейчас попробуем сориентировать. Вот вы... Вот ваш отец, который показывает вам формы поведения, в смысле, как показывает вам результат, что. И после этих действий, да, предполагается, что вы, если вы их, допустим, совершаете, то вы выглядите как-то. И если вы их не совершаете, то тоже вы выглядите как-то. Ну тут понятно со знаком плюс, тут со знаком минус. То есть одобряемый, поощряемый, да, и порисаемый, ругаемый, там, да, всячески, там, клеменный, вина сюда идет, да, стыд. Ну и фактически показываю вам, какие вы. Отец же тоже фактически. В этом ключе предполагался с каким-то знаком минус и с каким-то знаком плюс. Так вот, как показывает практика, переход, нет, расскажу здесь, да. Если вы начинаете на вот эти места ставить не себя, а вашего предка, ну, в смысле, встать, относить, то это не очень полезный навык, потому что это совершенно другой человек, который базировался на тех событиях в жизни, которые произошли с ним, который базируется на тех выводах, которые он делал из тех событий, которые с ним происходили. Ну, в смысле, на ошибках учатся, да? Мало того, он жил в той среде временной, где превалировали те или иные ценности, которые могли измениться в этом в этом смысле брать с него ориентир ну, не очень полезно. Брать с него какие-то качества, которые были эффективны, да, это вот полезно. Но тогда вы как раз вы и говорите, как перестать сосредотачиваться на плохих, так вы на них не сосредотачиваетесь. Обращайте внимание на полезности. Ваш мозг не может быть, как бы думать, параллельно об одну, о двух вещах, он думает либо о пользе, либо о не пользе. А если же вы все-таки скатываете Ирина, в тот момент, что ваш отец, например, ну вот, как-то был не идеален, и вы как-то не можете принять своего отца не идеального, скорее всего, есть вопрос к вашей неидеальности, и в этом месте очень важно тогда понять, а что и правда с вашей самооценкой, как вы принимаете свою неидеальность, как вы только сможете принимать себя со своими ошибками, промахами, неудачами и всем остальным, где вот, как вы сели в калошу, да, вам тут же очень будет легко принять вашего папу. Повторяюсь, то сначала вы себя принимаете со всякими ошибками, недоработками, а потом уже принимаете всех остальных. Начинайте всегда с себя. Ну что ж, продолжим. Виктор пишет, как я могу объяснить своим родителям, чтобы они перестали критиковать мою жену? Ну, я думаю, что если начну, если родитель не, не перерезает пуповину, перерезает в смысле это аккуратно, да, ножничками, эмоциональную пуповину с ребенком имеется в виду, то ребенок ее просто перерезает. И, к сожалению, для родителей это достаточно больно. Поэтому, Виктор, как можно сказать, повзрослеть. Перестаньте быть ребенком для своих родителей. Как только вы повзрослеете и скажете, что границы вашей семьи а, заканчиваются где то Ну, в смысле, вот... Родители все, что можно было сделать в воспитании вас, уже сделали, понимаете? То есть они в каком-то смысле стали для вас родителями, но перестали быть для вас наставниками, понимаете? То есть время ушло, извините, надо было воспитывать, когда вы были ребенком, не когда вы взрослый человек. Вот. Дальше, если вы начнете принимать самостоятельные решения... То родители, скорее всего, успокоятся да? А пока вы не принимаете взрослые решения То родители думают, что вы ребенок И начинают вам подсказывать А так как вас они в любом случае Как-то внутри сердца любят То их подсказки начинают переходить на вашу супругу И явно они не принимают отличия Ее жизни от вашей да? Но я к чему еще раз говорил уже что каждый человек проживает свою собственную жизнь. вляпывать в те или иные ситуации. И делает из этих ситуаций свои выводы. На базе своих ценностей в этом месте люди будут всегда разные. будут. И когда ценности вашей супруги не совпадают с ценностями вашей семьи, ну как бы надо тогда родителям показать, сказать, значит так, дорогие мои родители. Хочу, чтобы... Мои отношения с супругой были моими. И мне важно, чтобы вы меня в этом поддержали. Если они вас не поддерживают, как бы это больно ни казалось, то это остановка ваших отношений с вашими родителями. Потому что ваша семья после того, как вы выросли, это ваша семья. Я понимаю, что это может... Входить в конфликт с ценностями, которые на продолжительность долгого периода времени, что семья это важная ячейка общества. Но посмотрите, кто бабушек учит пользоваться телевизорами, компьютерами, телефонами. Это говорит о том, что век 2021 резко отличается культурными нормами от предыдущих всех периодов. Поэтому, Виктор, ну, как сказать, в добрых ваших отношений и выстраивания границ между вашей семьей и семьей, ваших родителей. Анна спрашивает, я очень ведомый человек и хочу научиться противостоять давлению, как это делается и с чего начать? Смотрите, тут не очень все просто противостоять давлению, потому что как только вы начинаете противостоять давлению, то давление обычно усиливается а с обвинением. Ах, ты такая, мы значит, вот тебе доверили, мы значит, в тебя верили. А ты нас так подводишь. То есть, там же есть разные манипулятивные ходы, которые ну, давят на вас не просто так. Да, что они же чего-то хотят от вас, когда они на вас давят. В этом месте, когда вы начинаете противостоять их давлению, это получается, что их замысел по эксплуатации вас, ну, не состыковываются, да, то есть, то есть их идея рушится. То есть они что, начнут злиться, да, а начнут усиливать давление. Про, про, почему я про это говорю? Что если вы а, начнете, начнете противостоять давлению, и вдруг обнаружите, что результатом вашего противостояния является увеличение этого давления на вас, и вы вдруг струсите и, и сдадитесь, то ну, тогда будет ситуация плачевна. А если вы все-таки в этом месте будете устойчивы, то вы достаточно эффективно сможете противостоять этому давлению. Теперь вопрос, а как этому научиться? Это же надо иметь смелость, да, предъявиться. И это не очень просто, потому что в голове это все умные, да, когда дело доходит до конкретной ситуации, язык почему-то натыкается на триммер вот здесь вот, да, в челюстях. И сказать не можешь, мыслей много, а вот слов не хватает. А зато после ситуации нас как будто бы ну, накрывает такое-то изобилие мыслей, слов. И мы так думаем, вот так можно было ответить, вот так можно ответить. Но такая мысль-мешалка мысль все равно происходит. Я предлагаю вам ее структурировать. Я уже не раз это рассказывал это упражнение. Ну, как бы повторение «Мать учения». Смотрите. А, а, Анна, в какой-то ситуации, где вы почувствовали, что у вас было давление, Придите домой, дайте себе какое-то пространство ну, Достаточно такое, ну, чтобы не 2 метра было да? а Чтобы вы в каждую сторону могли сделать 10 шагов И на каждый шаг, например, в правую сторону Вы становитесь более жесткой, твердой Возможно, даже хамоватой А другая часть вы становитесь более слабой Более нежной, более такая заискивающаяся ну, И прорабатывайте две а, свои структуры ну, как бы две потребности. Первая потребность – это звери, ну, звериного царства, да, доминировать. И никуда мы от этого не денемся, да. В зверином царстве все э, под солнцем место отбивают посредством по агрессии. Ну, и социальная рамка, да, так нас воспитывать через, э, ну, как бы любовь к людям, да, вот эту хорошесть, так называемую, да. Ее тоже нужно, надо как-то присваивать. И вот когда вы проработаете обе свои потребности, проговорив, повторяюсь, это не навык говорения, это навык проживания этих состояний, потому что именно ваш страх разрешить себе в этом месте действовать, как бы это ну, грубо не звучало или как бы это лестно не звучало, а именно ну, вот это разрешение себе преодолевает триммер, который у вас... В челюстях И позволяет вам действовать И так как нагрузка маленькая Вы начинаете более ясно начинать выражать свои мысли И вот таким упражнением Вы можете как раз себя разогнать Ну следующий вопрос Стоит ли полагаться на интуицию Ну это интуитивный вопрос Мы как раз ответим после минутки рекламы И вновь я приветствую всех тех людей, телезрителей, которые присоединился к нашим экранам смотреть нашу программу это. Сегодня мы отвечаем на вопросы телезрителей, на которые мы не успели ответить в предыдущих программах нашей передачи. Ну и сейчас мы отвечаем, а стоит ли полагаться на интуицию. Жанна, а на интуицию полагаться стоит, если вы ее, конечно, прокачали. В чем прокачанность вашей интуиции заключается? Как мы уже говорили, что если вот это ребенок, да, а это его родитель, то что происходит? В каких-то ситуациях, которые возникают э, с человеком в жизни, всегда существует взрослый, ну, в, смысле, в, в, в процессе воспитания всегда, ну как всегда, есть же у нас беспризор, беспризорники, но туда эту роль выполняют другие старшие дети. То есть все равно кто-то человеку передает эти навыки. То есть фактически он сюда вот закладывает какие-то способы решения и, и, и результаты достижения этих решений. Но получается так, что решение фактически перекладывается вот сюда как бы. То есть этот, как я уже говорил, организатор, а этот исполнитель. Но получается, что навык принимать решения в этом находится всегда у верхнего. Тот, кто эти решения вырабатывает, а это всего лишь их реализует или исполняет, ну или там воплощает. Так вот, в чем загвоздка? Если эти решения принимаете не вы, а вы всего лишь всегда реализуете их, даже, может быть даже очень хорошо, то у вас хорошая исполнительность, но никакая не интуиция, потому что интуиция как раз появляется через осознание тех процессов, которые привели вас к тем иным, иным ситуациям. Ну, как говорится, чем отличается дурак от умного? Умный всегда, как сказать, пользуется чужими решениями, да? а дурак всегда ищет свои. А чем отличается умный от мудрого? Умный из любой ситуации выкрутится, а мудрый в них просто не попадет. Так вот, чем отличается дурак от мудрого? Качеством выводов из ситуации. Понимаете в чем? То есть, мудрый тоже нарабатывает свои ошибки. То есть это же, надо иметь такую смелость, чтобы разрешить тебе совершать ошибки. И перестать быть умным, ну в смысле пользоваться чужими знаниями, и стать мудрым, чтобы научиться пользоваться своими. Как только вы позволите это делать, то, конечно, интуиции доверять стоит. Потому что бессознательно, раз так в 10, быстрее сознательного. И пока эксперименты показывают, что в большинстве случаев Человек знает ответ на вопрос Даже который не задали ну, То есть который зададут только через 30 минут Откуда знает бессознательное Пока не ясно Но факт, что мышление опережает То есть не мышление, а вот это чувственное состояние Опережает мышление на 30 минут Даже опережает время текущее сами, То вот это какой-то феномен, который объяснить не можем Но он существует А это значит, что стоит полагаться Если вы интуицию вырастили и оформили Если нет, то конечно же Это так пальцем в небо Владимир пишет, как на, натренировать навык «Я свободен от чужого мнения» и «По каким признакам я пойму, что навык усвоен?» угу. а, Ну, первое, смотрите, если вам выдают чужое мнение, и вы в этом месте начи, начинаете минимум, минимум, а его оспаривать, то явно навыка этого нет, да? то есть, иначе бы вы как раз могли побыть в состоянии «А мне безразлично это, да, ну, мимо. То есть вот это вот есть, когда высказывания в ваш адрес фактически перестанут вас задевать. Ну, как перестанут задевать? У одного монаха спросили, вы такой спокойный, он такой, нет, вы глубоко ошибаетесь. Я просто очень быстро успокаиваюсь. И в этом месте важно, ну, как бы, как вы сможете легко отпускать а, те реплики, которые в ваш адрес высказываются, ну, значит, тут вот вы готовы. Какие признаки, что вы еще находите в зависимости? Прежде всего, вы начинаете оправдываться. Вам говорят чего-то, вы оправдываетесь, оправдываетесь, оправдываетесь. Признак здоровости, что происходит изменение, когда вы вместо оправдания выдаете высказывания, которые отражают то или иное ваше мнение, состояние. Когда вы начинаете говорить от себя, от первого лица, а не всем каждому известно, которым там был. Вот, поэтому вот, ну навык, к сожалению, надо нарабатывать, э, вот одно упражнение я уже показал, да, растяжка, это говорить свое мнение. Но во-вторых, прежде всего, надо выстроить свое отношение с собой, если вы сами себя не цените, никто вас ценить не будет. Вот, ну что, несмотря, несмотря на все наши усилия, мы все равно ведь не успели ответить на все вопросы, Поэтому я думаю, что мы продолжим данную традицию. Те вопросы, которые мы не успеваем ответить, мы вынесем в отдельную программу. И будет у нас от вопроса на ответы телезрителей дубль 2. Ну и что ж, с вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. Сегодня мы отвечали на вопросы телезрителей. Если вы все-таки не успели посмотреть нашу программу, вам очень сильно хочется, скачивайте на свой смартфон или планшет программу PIRS TV и смотрите нас на этом приложении. До новых встреч!